Сравль происходит всегда и везде, не так ли? Мы организовали наш мир таким образом. По крайней мере, коммерческие силы на этой планете постоянно говорят вам, что вы исключительны. И когда мы культивируем эту исключительность, издевательства становятся естественными. Такое отношение должно измениться, но это не произойдет в одночасье. Садгуру. Сейчас в мире происходит много насилия, и даже моя дочь писала статью об издевательствах в школе. Я решил, что смогу объяснить ей, как зарождается насилие, но у меня получилось не очень хорошо. Мне интересно, что вы можете рассказать об этом, и что люди вроде меня могут сделать, чтобы помочь школам решить эту проблему. Если дети не усвоят этот урок в школе, как они будут жить в этом мире, который в любом случае полон агрессии? Те, кто сильнее, всегда издеваются над менее сильными. Будь то на уровне народов, на уровне сообществ или на уровне отдельных людей, травля происходит всегда и везде, не так ли? что если вы не освоите запугивание в достаточной мере, то, по крайней мере в глазах общества, вы ничего не добьетесь. Вы либо запугиваете людей грубой силой своих мускулов, либо делаете это более тонкими способами. Но издевательство происходит повсеместно. Я хочу, чтобы вы поняли, что международная обстановка ничем не отличается от того, что происходит в переулке. То же самое, теми же способами, не так ли? Сильные подавляют слабых самыми разными способами. Это по-прежнему мир пещерного человека, где принцип выживает сильнейший, проявляется в более завуалированной форме, не напрямую. Так что сейчас мир держится только на запугивании. В школе выращивают лидеров. Те, кто преуспевают в травле других, завтра могут стать лидерами. Да. Поэтому, как часть решения этого вопроса, мы готовим к запуску Академию Лидерства Иши. Конечно, она будет содержать базовую программу по бизнес-администрированию, но более важное направление академии — готовить лидеров на всех уровнях. Возможно, для домохозяек у нас будет курс управления и лидерства на два дня — на выходные. Потому что любой, кто может повлиять на 5-10 человек, уже является лидером. Мелкий торговец овощами. Каждый день встречает не менее 50-100 человек. Возможно, для него мы организуем недельный курс по управлению и лидерству, потому что мы не подготовили настоящих лидеров. Лидерами считаются те, кто запугивают. Люди сострадательные, которые шире воспринимают человека, не считаются лидерами. В этом мире их относят к философам. О них пренебрежительно говорят, как о мечтателях. Такое отношение должно измениться, но это не произойдет в одночасье. Потребуется много работы в отношении всего человечества и отдельных людей. Заявления общего характера и уличные лозунги не помогут. Нужна направленная работа в отношении отдельных людей. Пока что не существует достаточной инфраструктуры для такого рода работы. Это еще одно направление, которым мы сейчас занимаемся. Все, что мы создаем здесь — это инфраструктура для принимающей осознанности, чем никогда не занимались в этой части света. На Востоке это делали в далеком прошлом, но в последние несколько сотен лет не делалось ничего. Потому что такая инфраструктура, чтобы человек расцвел в полноценного человека, полностью отсутствует в большинстве регионов мира. Создана очень развитая инфраструктура для выживания. Так что дети травят других детей в основном потому, что в их восприятии так устроен мир. Каждый использует ту власть, которая у него есть, чтобы подавить кого-то другого. Люди не используют свою власть для того, чтобы возвысить кого-то. Даже если они кого-то возвысят, то держат его на поводке, чтобы в любое время потянуть вниз. Никто не хочет отпустить вас, как воздушный шар, наполненный водородом, и сказать «Лети». Они держат вас на веревочке. Поэтому нам нужен мощный, всеобъемлющий, нерелигиозный духовный процесс по освобождению человека, чтобы каждый человек мог расцвести по-своему. Это не должен быть мой или ваш путь. Человек может расцвести по-своему, следуя своему собственному пути, если он принимающий как сама жизнь. Жизнь — это принятие, принятие — это не идеология, это не какая-нибудь философия. Принятие — это то, как устроена жизнь. Существование происходит из принятия, а не из исключительности. Ни один атом не может существовать исключительно сам по себе, иначе вы бы не сохранили форму. Называть себя исключительным — нелепо. Однако весь мир, по крайней мере, коммерческие силы на этой планете, Постоянно говорят вам, что вы исключительны. Не так ли? И когда мы культивируем эту исключительность, издевательства становятся естественными. Травля происходит не только потому, что кто-то злодей. Когда взращивается исключительность, тогда издевательства становятся естественными. Единственное решение — это принятие. Принятие не в смысле «я люблю тебя, ты любишь меня». Просто ясное восприятие жизни, как процесс принятия. Вы на своем опыте осознаете его все принятия. Нет другого способа существовать.